Более половины э, состава кормов – это натуральное мясо и натуральные субпродукты. Мы с вами видели, это и курятина, и говядина, и субпродукты, э, которые добавляются в рецептуру. Также натуральные добавки в виде э, рыбьего жира, лососевого рыбьего жира, который поставляется из Российской Федерации, из Дальнего Востока. Если бы мы не начали импортозамещение 10 или 12 лет назад, мы бы сейчас не смогли ничего производить. То есть вот наше заигрывание с импортом надо прекращать, надо развивать собственного товаропроизводителя, надо развивать собственную страну, надо вкладываться сюда. У нас очередная, очередные возможности сейчас появились, надо это использовать.